Настройка и внедрение системы. Поскольку это компьютерная система, мы подозревали, что работу будут выполнять наши программисты, а мы будем им помогать. На самом деле все оказалось э, с точностью до наоборот. Систему мы настраивали самостоятельно. Врачи, лаборанты и непосредственно я, а наши программисты нам помогали технически и очень большую поддержку консультативную нам оказывали представители АЛТ, за что им огромное спасибо. Когда мы столкнулись с системой и возник вопрос, как настраивается система, как настраивается сам лабораторный блок, оказалось, что это несложно технически. И при создании уже первых тестов, когда... Мы создали несколько первых тестов, которые выглядят в системе довольно-таки просто. Оказалось, что этот процесс очень увлекательный и довольно-таки несложный. Помимо того, эта система показала, что тесты может сделать даже тот человек, который знаком с компьютером только на уровне пользователя. Никаких глубоких знаний компьютерных технологий для настройки лабораторного блока в системе не нужно. Но, с другой стороны, система э, очень требовательна, и для того, чтобы создать тесты, нужно э, внимание и нужны определенные терпение и выдержка. Сейчас я вам просто покажу, как выглядят в системе наши тесты, как выглядит наша лаборатория в электронной системе. Вот так выглядят наши тесты, которыми мы пользуемся. Мы создали дерево, которое объединяет тесты по разделам. И позволяет им пользоваться как докторам, так и непосредственно лабораториям. Кроме того, для чего нужно все это? Когда создается лаборатория, при невнимательном и неправильном внесении каких-то данных тест работать не будет. Следовательно, нужно внимание, что позволит создать рабочий тест. Время на создание теста уходит абсолютно разное. Если тест по по биохимическому делу можно создать за 10-15 минут, внеся определенные данные, то тест по бактериологии создается где-то в пределах 2-3 и более часов. Но когда мы создали лабораторные тесты, Оформили их в виде дерева. Оказалось, что очень полезно то, что именно лабораторный блок создавали врачи-лаборанты. Связано это с тем, что просто физически, как это не парадоксально будет звучать, врач-лаборант создаст лабораторный блок намного быстрее, чем создаст его непосредственно... Программист. Во-первых, у программиста нет на это времени, потому что в медицинских учреждениях их немного, и помимо лабораторий у них существуют другие отделения, за которые они отвечают, административный ресурс, статистика и так далее. Поэтому врачи-лаборанты это могут сделать быстрее. Вторая позиция, почему это происходит быстрее у врачей-лаборантов, получается быстрее, потому что... Врачи-лаборанты знают непосредственные методики, и если врач-лаборант открывает тест, он прекрасно понимает, какие данные ему нужно вносить в данную информационном окне. То есть врач-лаборант знает, с каким биоматериалом он работает, какие условия хранения и транспортировки биоматериала необходимы, какой оборудование. Объем для выполнения исследования нужен, какие единицы объема используются, какие референтные значения используются. Следовательно, в этом случае лаборант заполнит это быстрее. Врач-лаборант заполнит это быстрее. Кроме того, когда мы сделали всю лабораторную систему, настроили ее и запустили в работу, мы поняли, что вот этот процесс настройки позволяет искать ошибки, которые возникают в процессе работы. А на этапе внедрения МСМИДа, как любой информационной системы, когда лечебное учреждение переходит в раздел работы с информационной системой полностью, ошибки будет, будут возникать. Следовательно, нет, настройка нет, нет, нет. Видно? Не отображается. Настройка э, системы позволяет э, э, врачу-лаборанту угу. отображать или нет? Все, нажмите. Угу. Скажите, пожалуйста, нас слышно сейчас видно ли вообще и видно ли нас? Следовательно, когда происходит настройка системы, врачи-лаборанты могут при возникающих проблемах в работе лаборатории, собственно говоря, найти ошибки. Вот непосредственно дерево, которое возникает при создании клинической лаборатории, бака дел. Мы сворачиваем, дальше идет поликлинический отдел, э, стационар. У нас лаборатория разбита на несколько отделов. Когда лаборатория сама была создана, была опробирована и был получен результат, что тесты работают, лаборатория работает, возник второй этап внедрения в систему, лабораторная системы, это подготовка сотрудников. На этом этапе у нас... У нас также возникали определенные трудности, потому что возник вопрос, а не будет ли по времени увеличиваться рабочий процесс, и смогут ли, смогут ли лаборанты и врачи-лаборанты занимать то же самое, укладываться в то же самое рабочее время, которое у них было изначально. Я обычно говорю, что на первом этапе, когда только вводится система, Время работы, естественно, будет удлинено, но с момента обучения, когда происходит процесс притирки и лаборанты, врачи-лаборанты обучаются работе в системе, на самом деле время возвращается в обычный режим и, собственно говоря, не превышает рабочее время до внедрения системы. Я обычно привожу на этом этапе пример микроскопии. Когда при отсутствии системы врач либо лаборант проводит микроскопическое исследование, то результаты, естественно, всех исследований не запоминаются. Они носятся в бумажно-лабораторный рабочий журнал. Затем из этого журнала данные переносятся в регистрационный журнал и после этого в бланк. То есть заполняется Три бумажных носителя. Когда внедряется электронная система, которая позволяет работать автоматически, то же самое при микроскопии происходит записывание данных в рабочий лист, который будет выглядеть вот в таком виде. В такой рабочий лист будут вноситься результаты исследования, В данный рабочий лист мы записываем то, что мы увидели под микроскопом и уже с этого момента и уже с этого момента после того как в этот рабочий лист вносятся результаты с этого рабочего листа результаты вносятся непосредственно в систему. то есть первый этап один этап внесения в бумажный носитель уже ушел, но это микроскопирование. Когда наши лаборанты научились работать, они освоили этап пробоподготовки, когда вот в данном случае с этого окошка происходит сканирование биоматериала, биоматериал автоматически становится виртуальным штатив и автоматически добавляется на рабочее место. Когда лаборанты научились работать в системе, это привело к тому, что рабочее время вернулось в норму и не стало превышать наш обычный рабочий процесс. После второго этапа, когда были внедрены Система была запущена в работу, лаборанты начали, и врачи-лаборанты начали работать непосредственно в системе. Лаборатория приступила к третьему этапу, который длится до сих пор. Мы начали подключать оборудование к системе, и подключение оборудования к системе позволило полностью автоматизировать процесс работы. Когда анализаторы были подключены к системе, это привело к тому, что Анализы непосредственно из анализатора передаются сразу же нажатием одной кнопочки в систему. И вот в таком виде мы видим результат на экране. То есть гематологический анализатор передал данные в систему и лаборанту остается только нажать две кнопочки «Выделить анализ» и нажать «Валидацию». После этого результат уходит в карточку. Следовательно, когда происходит подключение автоматических анализаторов к системе, это значительно упрощает работу лаборанта и врача-лаборанта и фактически приводит ее к функции оператора. Когда лаборант, либо врач-лаборант подносит пробу, Пробозаборнику анализатора, дальше работает анализ, Он дальше работает непосредственно анализатор, который сам передает данные в систему, и уже исходя из правильности заполнения корректных данных в системе, можно с помощью нажатия на кнопочку Валидация отправить данные в систему. Если до внедрения системы приносили цветовый анализ и приходилось ждать, когда Анализ будет выполнен, затем данные будут внесены в лабораторный регистрационный журнал. После этого курьер или медсестра забирали результат и только тогда возвращались в отделение. На этапе работы системы, когда доставляется биоматериал в лабораторию, курьер либо медсестра оставляют зарегистрированный биоматериал с присвоенным штрих-кодом, вот указанный штрих-код, указанный биоматериал, с которым работает, и указана фамилия пациента. Медсестра либо курьер оставляет биоматериал и возвращается на свое рабочее место. В это время лаборант проводит анализ исследования на анализаторе и отправляет результат э, в систему. Результат автоматически подтягивается в карточку и фактически до того момента, как Медсестра либо курьер возвращается в отделение, результат уже находится в электронной карте пациента. Причем данные лабораторных исследований к данным лабораторных исследований имеют доступы все врачи как стационара, так и поликлинического отделения, что в свою очередь делает их общедоступными и позволяет непосредственно Непосредственно всем врачам получать доступ к этим исследованиям, что приводит к, полному к полной автоматической работе и к тому, что нагрузка на лаборантов уменьшается и, соответственно, и соответственно позволяет ускорить процесс работы лаборатории, автоматизировать ее и облегчить саму работу собственно говоря это все, что я вам хотела рассказать, что лаборатория с внедрением этой системы получила более, больше времени к тому же лаборатория может выполнять большее количество анализов, потому что у нее уходит этап регистрации уходит этап бумажных носителей, на данном этапе мы не работаем с бумажными носителями вообще, у нас нет бумажных направлений, у нас только есть биоматериал, зарегистрированный, с присвоенным штрих-кодом и больше ничего. Это существенно облегчает работу лаборантов, они не выписывают дубликаты, они не заполняют бумажные носители и не выдают никакие бланк. Все результаты автоматически уходят в электронную карту пациента и доступны доктору уже практически в тот же день, либо в течение нескольких часов. До внедрения системы результаты у нас передавались в поликлинический отдел, который находится не в одном здании даже не на одной территории с больницей на следующий день соответственно если пациент приходил к доктору утром результата выследования еще не было и приходилось как-то подстраивать работу докторов под результаты анализа, чтобы можно было корректно назнать лечение и провести диагностику. На данном этапе этих, этих моментов нет и при посещении пациента, док, пациента, когда пациент обращается к доктору в любое время, доктор имеет доступ ко всем лабораторным исследованиям пациента, даже тем, которые были проведены в стационаре, тем, которые были проведены амбулаторно, что доктору иметь полную картину динамики лечения или наблюдения пациента если у вас есть вопросы пожалуйста я готова на них ответить Если вопросов нет, у меня все, и я думаю, тогда мы можем закончить наш вебинар. Спасибо за внимание. Я думаю, что эта информация была полезной для... Наших коллег, которые в будущем будут внедрять эту систему у себя, сейчас там еще семь, человек. Угу. Будет. Mm -hmm. Хорошо вопросы. <связывается> а кто хочет закончить? Кого возьмет на себя обязанность закончить, да? Если вы имеете в виду конкретно, как работает лаборатория, чтобы показать на примере наш лаборатории, я думаю, что это вопрос уже непосредственно к сотрудникам МСМ, чтобы они организовали этот общий вебинар, который позволит показать процесс от момента получения биоматериала, постановку на рабочее время, на рабочее место, внесение непосредственно результатов, либо автоматическую передачу данных и регистрацию в лабораторных журналов, которая, кстати, тоже производится нажатием одной клавиши. Никаких записей нет. Буквально одна-две клавиши регистрируют весь биоматериал, доставленный в лабораторию, независимо от того, сколько было биоматериала: 100, 200, 250, 150 наименований в день. Там, пока. Это точно. Вопросы, когда да, это правда, у нас тоже было очень много вопросов. На самом деле сейчас даже те, кто был категорически настроен против системы, работают в системе без проблем и э, понимает, что данная система позволит все-таки облегчить работу и уменьшить нагрузку на сотрудников. Да, у нас единая система МСМЕД, которая передает данные в, непосредственно в карту пациента, и там уже заполняются все необходимые документы. То есть у нас еди, э, в нашем лечебном учреждении полностью стоит система МСМЕД и в отделениях, и в поликлиническом отделе, и в лаборатории, что позволяет, собственно говоря, работать нам. Э, по замкнутому кругу, то есть пациент обращается в регистратуру для того, чтобы записаться на прием, либо через электронный кабинет записывается к доктору, обращается непосредственно к доктору, где производится назначение анализа, создается электронное направление, после этого пациент без всяких бумажек обращается в манипуляционный кабинет, где производится забор биоматериала биоматериал в лабораторию доставляется уже весь зарегистрированный, со штрихкодами лаборатория выполняет исследования и вносит данные в систему и с этого момента они уже видны в электронной карте пациента пациент может обращаться непосредственно к доктору поэтому как бы, я обычно говорю что лаборатория это своеобразные марки работы системы потому что при рабочей лаборатории будет видна работа всей медицинской информационной системы в лечебном учреждении. Карты в системе есть, но мы их не ведем просто-напросто по обычной причине. Когда передаются данные с анализаторов, соответственно, Передается то, что показал анализатор. И если у меня гематологический анализатор показывает на лейкоцитах или эритроцитах золотую середину, допустим 8,3, может идти такие показатели, могут быть несколько дней. А часто приезжающие комиссии просят, чтобы было именно... Э были перепады, то есть чтобы было два показателя выше средний, два показателя ниже средней, То есть они не признают прямые линии, говорят, что это какие-то браки в работе лаборатории. Поэтому эти карты в системе есть, с ними можно пользоваться, они рабочие. Но конкретно наша лаборатория в связи с данными, вопросами, ними да, этим функционалом не пользуется. Потому что это не устраивает наших проверяющих. <свес> Вопросы, может, еще? В принципе, пока. Вопросы. Нет. Вопросы есть еще у кого-то? Если вопросов нет, я думаю, что тогда мы можем заканчивать наш вебинар. Контроль качества проводится, как проводился и до этого в штатном режиме, то есть ежедневно мы ставим контрольный биоматериал, отмечаем его в своих электронных системах, которые не подвязаны в данном случае у нас в медицинской системе. То, есть то, что у нас есть в электронном виде, мы его ведем, как и вели раньше, а в систему не заносим и анализаторы не передают просто контроль качества. Для нашей лаборатории это было неудобно. Еще будут вопросы? политическими, да. Не могу ответить. Год. На вопрос проведения контроля на прианалитическом и постаналитическом этапе я сейчас не готова просто ответить. Думаю, что если у нас будут следующие вебинары, мы более конкретно рассмотрим эти вопросы и как это проводится. Угу. Mm -hmm.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 Я думаю, что это вопрос был все-таки к создателям вебинара. И если вы зарегистрированы, могу сказать по личному опыту, что на последующие вебинары приходят автоматические приглашения для участия. Потому что в предыдущем вебинаре я была как слушатель, и мне пришел, пришло приглашение на данный вебинар. Поэтому я думаю, что все-таки, если вы зарегистрированы, вы получите это приглашение. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда вы приглашаете приглашение, вы просто заходите уже под своим логином и паролем. Фактически вам при, при, присылают приглашение, а вы заходите на сам вебинар. Собственно говоря, это называется регистрацией. как раз ведущий ответил на вопрос. Отлично. Вот да. Можно заканчивать. Тогда мы заканчиваем наш вебинар. Всем спасибо за внимание и удачного внедрения системы в ваших лабораториях.